Итак, для начала нам нужно нажать сочетание клавиш Windows плюс R, и после чего в это в окошко вписать команду, которая будет в описании, а именно gbedit.msc. Нажимаем ОК, и у нас открывается вот такое окошко. Сразу предупреждаю, поскольку у меня винда на английском, то и названия, соответственно, у меня здесь будут на английском. Я их буду диктовать на русском, и папочки вам нужно будет открывать на русском языке. Но сейчас нам нужно перейти в папку конфигурация компьютера, а после чего в административные шаблоны. После чего нам нужно перейти в пункт сеть, и здесь где-то будет вот такая вот папочка с названием -у, У вас она будет называться Планировщик пакетов QOC Открываем ее и здесь находим следующий файл Который будет называться Ограничить резервируемую пропускную способность Или что-то типа того Открываем его, после чего здесь нам нужно выставить галочку на включенное И уменьшить пропускную способность До 0% Нажать ОК, нажать АПЛАЙ Я думаю вы поняли Здорово, меня зовут Владислав И в этом ролике я покажу вам способы понижения пинга в доте 2 Который мне удалось найти в интернете После просмотра этого ролика Обязательно глянь мой предыдущий ролик с резко смешных моментов он получился очень годным. Так, что мне собрал Зевск к 45-й минуте? Зачем mm. обувной, обувной магазин <связь> <связь> Погнали. Следующий совет довольно простой банальный, однако далеко не все за этим следят. Проверьте, какой стоит у вас регион при поиске игры. Для того, чтобы это сделать, перед запуском игры нужно нажать на кнопочку регион и здесь выставить те регионы, на котором у вас наилучший пинг. То есть в моем случае это первые три, и то я бы оставил только Россию. Также ваш пинг может себя чувствовать не очень хорошо из-за того, что во время игры у вас что-то обновляется на фоне. Для того, чтобы запретить обновление стима на фоне во время игры, нам нужно нажать на значок стима после чего, перейти в настройки, и здесь во вкладочке Загрузки убрать галочку, позволять загрузки во время игры. выбираем галочку, после чего нажимаем ОК. Также, обновления могут идти не только в Стиме но и просто у вас где-то на компьютере. Для того, чтобы это проверить, нам нужно нажать правой кнопкой мыши по панельке снизу, открыть диспетчер задач и перейти в подробности. Однако, диспетчер задач у вас изначально может выглядеть не так, а вот так, вот здесь вот нужно нажать Подробнее. После чего, переходим в детали, а нет, я особо в детали переходить не надо. остаемся на главной панельки и здесь сортируем по нагрузке на сеть. После чего смотрим есть ли у нас какие-то программы открытые на фоне, которые жрут вашу сеть по типу торрентов или браузеров. Также очень советую проверить ваш компьютер на вирусы или какие-либо возможные трояны, потому что если они у вас есть, то вряд ли они будут отображаться в диспетчере задач, а интернет они у вас будут хавать еще как. Также сейчас я предлагаю вам определить, проблема с пингом у вас вообще в целом на компьютере или именно в доте. Для того, чтобы это сделать, нам нужно открыть поиск, написать сюда три буковки c, md и после чего открыть командную строку, после чего копируем и описания команду, которая проверит наш пинг до серверов Яндекса. Нажимаем ее, ждем небольшое количество времени и после чего консоль нам выдадет вот такую вот строчку, где будет написан наш средний пинг, то есть в моем случае средний пинг 32 и это вполне нормальный пинг для игры в Доту. То есть в моем случае у меня нет никаких проблем с пингом именно на компьютере. Если же у вас здесь будет хороший пинг, а в доте плохой, значит проблема именно в доте. Если у вас и в доте и здесь плохой пинг, соответственно у вас плохой пинг именно на компьютере. Также чисто для того чтобы убедиться, можем проверить пинг до серверов Гугла в моем случае это 43, и опять же, это стабильный хороший пинг для игры в доту. Если же у вас все-таки есть какие-то проблемы с пингом, предлагаю вам три танца с бубном. Первое, если сидишь по Wi-Fi, то потяни провод поближе к компу или к ноутбуку. Это реально помогает. Второе. Не перебит ли кабель интернета, из-за чего качество связи ухудшается, при этом провайдер не виноват. Например, кабель у тебя может лежать тупо на полу. Ты на него время от времени наступаешь, и защитная оплетка кабеля уже тресну. И третий танец с бубном, который в теории в принципе может помочь. По крайней мере, мы один раз в жизни точно так помогло. Потруси своего провайдера, желательно по телефону. Лучше всего сразу сказать, что у тебя проблемы со скоростью или типа того, чтобы воспринимали тебя более серьезно. Но если сказать что-то по типу я хочу пинг меньше в доте, то скорее всего на вас просто забьют. Очень годный способ сказать, что вы собираетесь переходить к другому провайдеру, тогда они там точно зашевелятся. Также в описании я оставлю 6 консольных команд, которые могут повлиять на твой пинг в доте. Просто их нужно будет вставить в консоли либо в автоэкзе, как мы делали в предыдущем ролике с повышением FPS в доте. Обязательно посмотри его после этого ролика и посмотреть Помогут они вам или нет Если же нет, то просто вернете их на стандартное значение Только не забудьте его записать Что ж, в принципе на этом все Только не забудьте посмотреть мой предыдущий ролик с нарезкой смешных моментов И подписаться на канал